В общем, вызывают в суд. Приехал судья. Прошу судью. Мне говорю, нужен прокурор, во-первых. Хотелось бы, чтобы присутствовал прокурор. Во-вторых, я хочу, чтобы присутствовал на, там, вот, на разборе рамсов. Вот, Мой отрядный, которые нужны. Я говорю, отрядный, зампорор и так далее, и так далее. Чтобы ваши, ну, при вашем суде были разговоры или вы все поняли, в чем суть момента. Звонят отрядным, отряды где-то отсутствуют, и тогда меня будет коридор, я стою в сду, потом меня вызывают, это вот, и говорят, что суд отлаживается. Судья говорит, я сделаю так, чтобы присутствовал на суде прокурор, на, на, на повторном суде. Проходит какое-то время, я, конечно же, обратно все по, по изоляторам, то есть ДК вызывает, вывозит меня в город, со мной едет отрядник. Судья мне говорит, прокурор, мне считают читают, бумажку какую-то. Я считаю, что там про себя... Короче, я так и не понимаю суть момента, как чего был отказан прокурором присутствовать на суде. Вот. Хотя судья говорит, я поставил известного прокурора, что он присутствовал. Mm -hmm. ну, мне это не нужен был, мне прокурор все-таки. Я надеялся, что прокурор по понадоб... за, за исполнением законности. Мне нужен был такой прокурор. Тот об отказе. Короче говоря, мне говорят полгода. Меня не хотят слушать. Я пытаюсь что-то говорить. Никого не вызывают. Да, нарушения. Все, да, нарушения. Меня, я вообще ставлю под внимание, что это у меня отказывает как, как протест какой-то, понимаете? Да, делайте мне мои права. Понимаете? Объясняю, слушать не хотят, не судья, не, а тем более не администрация.